Здравствуйте, я тренер-косметолог компании «Гильтек», зовут меня Новомлинова Эльвира Викторовна, и сегодня мы с вами обсудим такую тему, что такое прыщи и почему они появляются на коже. Причин появления прыщей множество. И начну я с того, что кожа является у нас органом и выполняет ряд очень важных функций. И, конечно же, если это орган, то она имеет право болеть. И в том числе появление прыщей – это определенные заболевания какие-то. Это может быть акне, это может быть демодекоз, это может быть связано с гормональными перепадами в организме, ну и так далее. Кожа а, выполняет в первую очередь защитную функцию и защищает нас от внешних повреждений, каких-то физических факторов. Это могут быть погодные условия, удары, а кожа может выполнять иммунную функцию, за которую отвечают клетки Лангенгарса, которые находятся и вырабатываются а, в костном мозге и попадают в эпидермис. Сегодня в нашей теме. Важно поговорить о сальных железах, какую функцию они несут и а, а, что вообще происходит с кожей, почему появляется причина кожи, и это связано с сальным секретом. Впервые сальные железы были описаны анатомом Мальпиги в 17 веке. И э, сальные железы у нас начинают работать еще до рождения человека, поэтому новорожденный рождается в, такой, в так называемой сыровидной смазке. Сальные железы располагаются у нас по всему телу за исключением тыльных э, частей рук и стоп. И еще один фактор – это размножение бактерий на коже. Например, во время стресса у нас активно начинают разрастаться колонии бактерий и появляются причины. Следующее. Разберем причины появления прыщей. В первую очередь, это чрезмерное использование косметической продукции, такой как тональные кремы, тяжелые BB крема какие-то, румяна. Ну и так далее. Следующая причина – это жаркий и влажный климат, когда салосекреция повышена. И еще одна м, серьезная причина – это э, профессия, связанная с какими-либо вредностями, например, химическое производство. И еще одна причина – это а, чрезмерная чистоплотность, как ни странно. Например, когда люди постоянно очищают кожу и а, постоянно повреждают водно-липидную мантию, постоянно повреждают верхний слой эпидермиса и не дают а, своим резидентным бактериям, которые постоянно живут у нас на коже, бороться с бактериями, которые попадают извне. Если говорить о, об, об ошибках в уходе, то можно сказать о такой ошибке, как выдавливание прыщей Самостоятельно они обращаются когда к специалисту люди, выдавливая прыщи, они как бы заражают соседние фолликулы, соседние сальные железы, они воспаляются, все это заражается покупаривается, появляются рубчики на коже и, естественно, вид не очень... Ну и после всех этих ужасов, про, про которые я сейчас рассказала, как же со всем этим бороться, как это все лечить. Конечно же, если серьезные проблемы на коже, если очень много, более 10 воспалений на коже, то необходимо обратиться к дерматологу, но ну, а если это какие-то единичные высыпания или вы уже обратились к дерматологу, то как дополнительные средства в уходе вам помогут серия стоп-акне серия для жирной кожи гельтек в первую очередь нужно правильно определить ваш тип кожи так главное что нужно знать еще одно важное условие это определиться с очищающими средствами которые не будут жестко повреждать ваш водно-липидный барьер будут восстанавливать его очень быстро и средства которые я рекомендую это очищающий гель гельтек либо гидрофильное масло которое подойдет для жирной кожи, либо для снятия водостойкого или благостойкого макияжа. После очищения, как правило, у нас идет тонизация кожи. Для чего она нужна? Для того, чтобы восстановить PH кожи. И самое главное, для того, чтобы убрать остатки очищающего средства и остатки воды. Если мы говорим о жирной коже, то это тоник для жирной и комбинированной кожи. Также можно применить тоник с алоэ вера, который будет успокаивать и заживлять кожу. Еще одно очень важное средство, я считаю, что оно из самых главных, если у вас появились прищички на коже, то это сыворотка стоп-акне. Гордость компании Гельтек – так как содержится в этой сыворотке азолоиновая кислота, медь, цинк, сера, которые позволяют быстро восстанавливать кожу. Гель дымотен как я считаю, тоже является нашей гордостью благодаря составу этого геля. В нем содержится сера, гиалуроновая кислота и алоэ вера. Состав этого геля контролирует рост пропиона бактерий, не содержит жиров. Поэтому э, это средство хорошо подойдет для жирной кожи и для проблемной кожи. Маска Баланс предназначена для глубокого очищения кожи, нормализует секрецию сальных желез, поэтому маску лучше использовать один раз в неделю. Ну и хочу немножко резюмировать все, что я сказала. Это первое, главное э, понять, какой тип кожи у вас если у вас есть проблемы обратиться к дерматологу проблемы на коже и что важно важно подобрать правильное очищение подобрать сыворотку обязательно какой-то крем если у вас жирная кожа и проблемная то крем или гель дематем они необходимы и маска для использования один раз в неделю спасибо что послушали меня и, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в следующих видео. Пока!